На Алиэкспресс стартовала известная всем распродажа 11.11 .11, и по этому случаю мы решили выбрать 11 компьютерных товаров и сувениров, которые вам могут пригодиться и при этом стоят недорого. И да, никаких Xeons, хуанан, китайских SSD и прочих чехлов для iPhone, только действительно полезные вещи, которые пригодятся многим компьютерщикам. У нас есть промокод mknews700, скидка 700 рублей при покупке от 5600 рублей, а это, напоминаю, 80 долларов. Действует для всех пользователей и сочетается со всеми прочими скидками, которые вы нашли в сети, но это не точно. На связи МК, поехали.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 Китайцы решили пойти по достаточно простому пути. Они взяли мощный 100 моторчик, подключили его к емкому аккумулятору и прикрутили узкое сопло.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 В прошлом году в похожую подборку мы включали термопасты, кронштейны для мониторов, усилители Wi-Fi сигнала. В общем, на Али можно найти много интересного. Если нашли что-то стоящее, расскажите об этом всем в комментариях. Читайте IT-новости в нашем сообществе ВКонтакте, подписывайтесь и не болейте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, до скорых встреч.